Всем привет, вы на канале Натурал, и сегодня мы научимся плести вот такое круглое донышко. Для плетения круглого донышка нам нужны 8 трубочек, это будут стойки, которые мы оплетаем. Дно можно начать несколькими способами, крест-накрест, сакура, это такой цветочек, и видом шахмата. Но о других способах расскажу в следующих видео. Сегодня будем начинать способом шахматы. Итак, раскладываем наши будущие стойки, как показано на видео. стягиваем заготовку чтобы плетение не было рыхлым берем две трубочки это будут наши рабочие и наращиваем их широкими концами этими трубочками мы будем плести Дальше складываю так, чтобы место соединения было с одной половины наращивания трубочек. Таким образом. Когда начинаю плетение, место соединения рабочих трубочек оставляю с изнанки и обхватываю рабочими стойки. Дальше, как мы видим, одна трубочка выходит из-под стойки, а другая с лицевой, моей стороны, то есть на стойке. И ту, которая идет из-под стойки, я вывожу поверх следующей стойки и укладываю, как показано на видео. Приподнимаю все плетение, и та, которая идет поверх предыдущей стойки, пойдет под, под следующую стойку. Словами объяснить метод плетения трудно, но по видео разобраться довольно-таки легко. А дальше все то же самое, нижнюю поверх, а то что сверху под стойку. Главное здесь не перепутайте, какие трубочки у вас стойки, а какие у вас рабочие. Для новичков рекомендую сделать стойки другого цвета, а рабочие другого. Покажу сбоку. Вот так обвиваются стойки, так сказать, восьмерочкой. Подошли к концу наши рабочие трубочки. Нужно их нарастить так, чтобы место соединения было с изнаночной стороны, то есть под стойкой. Все наращивания делаются исключительно с изнанки. Также обязательно не забудьте отметить самую левую трубочку, с которой начали плести. Я это сделаю резиночкой. Вы можете сделать чем угодно. Можно отметить маркером, можно булавочкой. Без разницы. Пришло время разъединить стойки по две штуки. Плести точно так же, несмотря ни на что. Только обхватываем уже не 4 стойки, а по 2. Здесь нужно сделать наращивание. Я его делаю опять же с изнанки под двумя стойками. повторюсь еще раз делаем э, наращивание с изнанки и сейчас я покажу все наращивания на этом донышке вот они эти наращивания я показываю спицей все наращивания у меня с этой стороны Расстояние между стойками уже большое, его мы определяем по уровню плетения. И по уровню плетения здесь оно уже большое, поэтому я раздвигаю эти двойные стойки по одной стойке. И уже оплетаю по одной. Здесь я уже этого показывать не стал, но если вам нужно более большое донышко, вы должны взять больше э, трубочек для основы для стоек, или же после потом добавлять в ходе плетения новые стойки. Как это делать, я покажу в следующих роликах. И о том как перейти на плетение стенок для начала нужно спрятать наши рабочие трубочки для этого не доходя до самой стойки я подгибаю нашу рабочую трубочку и подрезаю ее чтобы спрятать в плетении Обратите внимание, чтобы все аккуратно сделать, вам нужно сначала спрятать трубочку, которая идет поверх предыдущей стойки. Видео и вправду получилось очень длинным, но, надеюсь, оно было очень полезным. Ну что ж, теперь вы умеете плести круглое донышко. Спасибо всем за просмотр, оцените ролик, напишите свое мнение в комментариях, может у вас есть мысли, чем можно дополнить это видео. Делитесь видео с друзьями и до новых встреч, пока-пока.